Лендер Бульдер, блядь, такой скандал был на работе, блядь. Начальник с подчиненным, блядь. Зарплату, блядь, подсчитывали. Кто работал, кто не работал, блядь, сколько должен, сколько, блядь, заплатил. Да, начальник, конечно, охуевший, блядь, такой. Ну и, блядь, хуе его знает, блядь. Я вот его особо не знаю, но, блядь, на вид, такой, блядь. Как, блядь... Раскочегарился, блядь. Морда раскраснелась такая, блядь. Как голова от спички, блядь. Ну как головка от спички, блядь. Покраснела, думаю, хоть прикуривай, блядь, пта, мать, бабки эти, блядь, считают тот, блядь. Этот труб сюда двигает, тот руб назад, блядь, там, пта. За копейки, блядь, спорит. А в кошельке лежат, короче, это, сотки долларов, блядь, там. Такая, блядь, пачечка, блядь, там. Я там нечаянно заглянул, блядь, хуяк, думал, нихуя себе, блядь, бедники. Он, ой, блядь, а мне там самого проблем, мне надо масло менять, блядь. Вот сейчас фильтра надо менять, блядь. Ну, ну, это, да. Аудио Q5, Q7, блядь, он на ней ездит, короче, блядь. Да, блядь, конечно, у человека, блядь, охуенно затраты, блядь. что здесь там случайно? Я не кашляю, блять, не похуй бля, Хоть и курящий, блять, дышу заебись бля. Ровно, бля. просто курить лежать О, пришел мой Вася, Вася, Вася Вася, Вася, Вася. Вот. У меня друг, короче, объявился Новый Сейчас вам покажу его Какая на собака, бля да, блядь, я собак уважаю, блядь. И котов уважаю, блядь. Ну не очень, но все равно, блядь. Ну, сами по натуре собака. Зараскопка собака. Кался я, блядь. Вася, да. Хм. Ну, бля, благодарность где. Иди сюда. Бастька, иди сюда, денис, ты. тебя снимает. Сейчас угу. коронавируса нет, я думаю, блядь. Сейчас еще тебя отрежу колбасы, специально для тебя купил. Я знал, что ты придешь. будешь хит-программы, короче. Беру нож, короче. Сабельный такой. Отрезаю тебе неудобно. Стой, подожди. Из-под ножа. Эй. Ну ты, блядь, обнаглел. Нет, пернтеат. Ты ч, блядь, творишь? Холодный, Голодный, блядь. Вася, дай лапу. Дай лапу хотя бы. Скажи, спасибо, брат. Давай, дай лапу. Дай лапу, б перенетек. Эй, Худой, блядь, длинный такой, блядь. Дай лапу. Лапу дай твой ну, лапу давать не хочет да? ну, не знаешь что такое бля. Вот, собака такая ну да за ней нужен уход и тренировки ну, будет такой смотрите ноги ну, длинные какие такой недорожник бля по ну, такой блять сильный бля как Шакалы и Красный Волк, блядь, Помнишь, короче, блядь, африканская, блядь, чудодейственная, блядь, собака, блядь, иди сюда, Вася, иди сюда, Вася, ну и Вася, блядь, съел ты все, блядь, ебаный, съел, что тебе дать, блядь, конфету, блядь, эту? это, блядь, весь не будешь, блядь, ладно, на, соли, блядь, а, посолись ладно, все, вот да, ну, такие вот, пироги Ди -ди -ди, блин. ну да, собака, конечно, обалденная так, взгляд так наше население смотрит блин, на. смотрела когда-то теперь уже все, взгляд поменялся но есть нож будет облизывать. Не, блядь, нож не будет облизывать. Нож облизывает точно. Ладно, все. Приходи завтра.